Терапевтический аппарат Алмах-02 подходит для лечения многих заболеваний. Вот уже вторую ну, разновидность встречаем. Вот один видео мы это смотрели. Вот вот мы пробили и все. И понеслась. Потихонечку начинает из-за крому в родина доставать это все. Вот. Ну с таким же хитростям Использование вместе с лекарственными препаратами позволит добиться ремиссии многих заболеваний. Позволит и без лекарственных препаратов. Я уверен. Вот, я сначала подумал, блин, лекарства или какие-то эти самые, ну, думаю, ну как, надо же их в холодильнике хранить, да и это желательно, а это косметика. Ну, представляете, вот, у ну, всех крышу сносит, и у бабуля, которая грибут и жрут лекарства килограммами, и у молодух, вот, которые которая грибут, вот это, что будет с этим, с физией, после применения вот этих вот всех Такого количества этих самых. О, какой, тошна, да. Вот это борода. Ну тут только косу надо плести, потому что ну совсем пушистая. Я не представляю, что это такое. Он нарушает вот это понятие богатства рода, да. Что-то у него вообще пипец какой-то, да. Это Наверное, это все-таки заболевание какое-то. Может он ее завил. Да не, ну то, что за завитушки, ну длина такая этот самый. Дело в том, что у мужчины не может быть длинных, сильно длинных кост, как у женщин, потому что структура волоса другая. Так, ну, это... Оставим, полезные горячие линии. Ну, вот, сегодня кто-то прислал в Одноклассники или ВКонтакте, или в Телеге, ну, вот, тоже будет в этом самом ВКонтакте в Одноклассники разместим. Вот, мы ж теперь тоже РФИА, поэтому вот эти горячие линии такого да, уровня надо, федерального... Надо запоминать, да. Сохранять, по крайней мере. Поднос седой из космического челнока. Ну, почему-то еще из челнока, хотя их же уже все остановили. И вот я вижу, ножницы у нас такие же самые. Вот, Точно да. такие у нас ножницы. Вот так вот. Что это говорит? О чем? Как была... Единая Краина, так она и есть. Вот, вы вот, уж понимаете, ножик это вилка обрезал его, он летает, он летает по-прежнему. Но чем-то там его может какой-то нитка его при это самое и разрезать ножиком, вилкой держать, ты отрезал кусок этот улетел, его надо ловить чем его? Вилкой ловить, он не проткнется в невесомости. Ротом, блин, чушь. Строительство плотины Гувера. Вот я вот на нее посмотрел, вот. Она мне напомнила вот это Мачу-Пикчу, вот эти Альян-Тай-Тамбы, вот эти вот, только они почему-то высоко в горах, вот эти вот образования, да, с всевозможными перепадами весот тоже, там ступеньки. Очень похоже на вот это сооружение, которое плотиной называется. Ну, это, видите, официальная, так сказать, э, как ее назвать, не история, а... Система эта да, вот пытается нам показать и сказать, что вот так вот ее строили. Да невозможно ее так построить, потому что вот мы заливали фундамент и прочее. Да. тех, кто заливал, знает, что такое заливать бетон. Вот, если это э, вот такими этими самыми, да, отдельными сегментами заливать, целостности не будет. Это нужно даже не слоями заливать. Это надо непрерывно это все это Чтобы делать. Чтобы оно застывало, сцеплялось. Потому что секциями, даже если они в шахматном порядке, все равно будут трещины. Трещины в итоге все, оно рухнет, прорвет. Не понимают они абсолютно. Вот эту пургу несут. Вот, когда показывали, там мы вот, показывали картинку, да, как перекрывали Енисей в районе то ли да. братской, то ли Красноярской. Ну, там огромные там, такие глыбы скидывали, чтобы это перегородить. А да. Потом уже останавливать и заливать это бетоном. Но сначала надо, чтобы была основа. А тут какой-то они бетончик будет заливать, этот самый вот так вот, да. А ну между Постепенно. этими, блин, всего-то навсего. Причем они будут его заливать, они же за лето не сделают. Дожди пойдут, уже Конечно. Дожди пойдут, блин, в эти трещины. Это ж надо все сушить, чтобы оно застыло. Вот. Тоже же, же, да, художник великолепный. Видите, вот, ну просто волна светится. Mm -hmm. Как это можно изобразить? Абсолютно вот таким... непонятно. Прекрасно. Вот тоже. вот Свечение солнца сквозь облака. Oh, да. Да, неописуемо красота. просто. Просто неописуемо. Фантастический мастер какой-то. Mm -hmm. Наконец-то самую свежую папку. Показали, oh. Так, ну у нас тут блин юлы палы, так что начнем еще предыдущие показывать, а потом может быть наших еще надо бы, да или наших. Ну давай предыдущие, ну много все. все. Прошел вот, а разве те, кто не носил маску, не должны уже умирать? Mm -hmm. Как-то все забылось. Да, некогда уже, уже модные совсем другие процедуры, да, которые вот пригожины делают и прочее эти самые, да. Чем больше мы идем на пролом, тем больше нас будут тормозить тех, кто заинтересован в мутных схемах и не заинтересован в победоносной войне. А кто это, я вам потом расскажу. Вот эти рассказы, вальщики. Лукашенко тоже хотел там что-то рассказать о том, что там противодействует, что, кто, чему. А так и, блядь, не рассказывает, Рассказывает. Давай этот самый запустим все-таки этого президента застреленного. А Кеннеди? Ну да. А. Ну вот по поводу ну, потом давай. расскажу. Давайте все-таки, а то повода не будет вспомнить, да? Mm -hmm. Вот, наверное, настоящий был этот самый лидер. Ну ходил по этим самым, по хибарам каким-то. Есть фотографии, ну так сказать, себя же продвигал. Как она, политическая вот эта компания? Мы прервали эту программу для сообщения президента. Дамы и господа, само понятие «секретность» противоречит свободному и открытому обществу. Мы, по своей природе и исторически, народ, противостоявший секретным обществам, тайным орденам и закрытым собраниям. По всему миру нам противостоит монолитный, безжалостный заговор, который тайными средствами расширяет свою сферу влияния, просачиваясь вместо вторжения, свергая власть вместо выбора и запугивая вместо свободы. И эта система, мобилизовав многие человеческие материальные ресурсы, построила крепкую, высокоэффективную машину, которая осуществляет военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. Их подготовка держится в тайне от публики. Их ошибки скрываются, они оглашаются. Она молчаливо наступает, не считаясь с расходами и слухами, не разглашая секретов. Поэтому в древних Афинах был закон, который запрещал гражданам избегать публичной полемики. Я прошу вашей помощи в важном деле информирования и предупреждения народа Америки. Уверен, что с вашей помощью люди станут такими, какими они рождены, свободными и независимыми. Да, Реал... Такого ну, секретности, обожания, может даже сказать, сделали, конечно, но непростой он все-таки был, вероятно, персонаж. Уж точно не поставленный резидент. Может быть, один из тех, которые еще были, ну, человеками, не, не системными, что ли, как это сказать. С новым 91-м годом, товарищи! Ну, как товарищи выхватят скоро, ох! Когда там, ну весна, август, да? да? вот тоже ж это самое, да. В августе уже начнется а, пипец. Ну, собственно, уже с 89 -го года хреновая становилась уже. Цены отпустили, вот дорогие, это самое. Да, да, Ох, и дорого обошлось это самое вся эта веселуха. Вот. Я помню, как я это все. Ну, только вроде бы хотя бы начали какие-то шмотки. Вот смотришь на этих самых. Ну что-то, ну что-то ну, -то такое. Только она. и блин, опять в эту самую в разруху народ, опять в грязь в эту, в эту тьму эту, блин. Так, ну ладно, давай тогда к нашим картинкам перейдем. Сто лет не показывали. И надо будет да, закругляться. Ну Сегодня купила сметану Минская марка. Ну вот из Беларуси, в смысле возят. Леха тоже пишет, да, продукты возят из Беларуси. Так же. Так, ну давайте что-нибудь тут хотя бы, чтобы зелененькое было, да? Что тут? Вот оно, вот оно, блин, то что надо. Ага. Mm -hmm. Вот он натурпродукт апрель месяц. 18 апреля, как уже все хорошо, а? О, жуки! Это жужжилица, или как она там? Уже все, блин, бегает, летает, растет, все уже хорошо. Цветет и пахнет. Обалденные вот эти цветочки, которые в нашей весе... самые ранние, у -у -у. да? Раньше всех цветут. Вот. Причем он, вот он недалеко от тропического ушел, у него очень плотный такой Толстый такой, глянцевый буквально стебель, лист. Стебель, лист, да, очень такой мощный. И э, листочки тоже они же отблескивают, лепесточки. Они должны вырастать огромными. Но только надо, чтобы было э, никаких гадов, а чтобы было полетие. Вот. Mm. Они будут, вероятно, вырастать до неописуемых размеров. О, там паукан какой-то. почки, по морех. О, даже это распускается. А вот, кстати, про цветы. Помните сказка такая была? Э, тигр и подсолнух такой. На здоровенном да. он вырос. Но... Спал в подсолнухе тигр, по-моему. Он накры... да. накрывал его, да? Мультик вроде бы какой-то это был. Ага. Что-то такое, да, Миш? Да, интересно, Олег Сергеевич. Извини, бибил. Это Они пугалки-то еще запускают. У них там комета летит зеленого цвета. А, вот. О, да. Это вот. тоже будет на следующем этом, да, Игорь. Игорь Зеленая именно, это, блин, нечто. Наверное, там она будет изумрудная, да? Раз зеленого цвета. Значит, из сплошного изумруда. Вот, благодарим, Арикадье. Никола это свежачок только только этот самый поступил. Mm -hmm. Гляньте, видите, какое это самое при достаточном Мохнатый. увеличении, оказывается, все оно ну, такое мохнатенькое, бородатенькое, волосатенькое. Лепестки даже, не то что цвет, эти, ли, ли, ли, ли, ли, листья, даже лепестки мохнатенькие. Видите, если приглядеться, вон она бахрома, и вот на них вот такие вот торчат волоски. Mm, 22 все... часа. Все продолжается в пространство, вот. точно так же, как вот волосы, борода, все этот самый ну, волоски на коже присоединяется к тонким, этим, к, к тонким телам своим Через вот такие, от волоска до тонкой этой серебряной наковыленной этой да ниточек вернее даже даже абрикосы а, вот, да. вот апрель месяц Ну это же прелесть а прелесть это, наверное, абрикоса, разве которая... это разве это плохо а Это вот, же... кстати, пополка волосов на теле, небольшая наблюдашка. А понаблюдайте за своим телом, в некоторых местах увидите, чтобы волосики начинают закручиваться, именно в такие, как вихри небольшие по всему телу. Вот. А смотрите, mm -hmm. удивитесь. Это вот ну, подтверждение того, что оно в энергетику переходит постепенно. Да, Миш, класс фракталы поворачиваются <клых> и все частотные вот эти вот или фазовые сдвиги получается и переходят в более тонкие энергоинформационное пространство да да благодарим Михаил Михайлович да по поводу Кеннеди Хемингуэй не успели вселить в него демона <с? <с? <с?> тоже да, возможно, так. силищей наверное не обладал неимоверно эта сущность да что вот его так вот только замочили суки причем показательно что видите как Именно был показательный расстрел уничтожить э, вот таким вот да, образом. В голову. Вот, вы не суетесь туда, этот самый да, потому что мы можем уничтожить любого, даже, э, так сказать, первое лицо, да. Вот. Причем наверняка тогда это была Америка, это, это, вероятно, было название единого этого территориального образования на всей земле Матушки. Скорее всего, что тогда это так называлось. Русская Америка А да, да, Олег, иначе вы почему Они ходили вот эти вот Кандидаты в президенты советскому Народу показываться Причем после-после ну, после да, после уже Да, как да, в 94-м Эти же все Клинтонши, этот же был Даже Ой, как его Ну, Клинтон и Клинтонши да, потому что только поддержка русского народа, иначе не этот самый. Ну и это же ж предатель, это толкаш Борька отчитывался там. Это же не просто так он отчитывался, да? Вот. О том, что типа окончательно развалили Советский Союз. Вот. Нет, это сука. Так, ну что, давай закругляться. Вот этот, кстати, выкатил этот самый сегодня ролик, выложу. Тунцов опять же, выкатил, ему тартария поперек горла. Вот, все они, суки, боятся этого самого единого образования. Вот, надо обязательно, чтобы срачка была, чтобы через атлантическую лужу друг друга вплеваться. Да, мы вот такие самолеты, которые нету. Ну, Лужи этой. Вот. А мы вот такие, а мы вот так вот вас, а мы вот так вот, блин. А мы наймем хохлов, чтобы они вам на этот самый под дверью насрали. А, эти, а мы, мы наймем этих самых Вагнерство. кубинцев, они там вам насрут или вообще непонятно кто там на самом деле кровь так сказать льет вот. Поэтому опять же не ведитесь на эти самые, да. Вот. как можно больше энергии вот. Опять же никто не запрещает изучать, да? мы ж ни в коем случае не запрещаем изучать окружающее пространство, мир, историю Какие были эти самые о, в познавательных целях? Да. Вот. Не углубляться Но... туда, делать правильные выборы, вы... вы... ну и выборы тоже того, что изучаете, выводы правильные. Да. Главное, что это изучить, познать для, для пользы. Да? Если вот ну, хотите, вы изучить да. какой-то вопрос. Да, изучайте его, безусловно, никто не же, запрещает. С этими самыми с методами защиты, так сказать. Не, не впускать это в голову, в голову, не восхищаться, как я в пятом классе истории древнего мира. Как это было, масштаб. Обно, как они там масло. Это не просто а. так же. Это такая а... сказка. Была. Мифы Древней Греции с такими картинками. А мультики какие зафигачили. Они же раскраска была супер. Просто светящиеся эти самые краски специально подбирали. В глубоких 60-70-х годах вот эти ж мультики сделаны. да это ж конфетка. А книги я помню, были эти самые. Что-нибудь там по русским были на «гулькин хрен, а мифы Древней Греции, я помню книгу я листал ну, в глубоком детстве, она оформлена была, но это просто заглядение какое-то. Поэтому все с осторожностью, если хочется что-то узнать, опять же, только чтобы это было для пользы. Благодарю всех, кто присутствовал на потоке сегодня, вот, поддерживал его, благодарю Мишу за предоставленные ссылки по всем нашим ресурсам. Мы проводили поток на Нике Смотровом, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Также на Маяке смотрите, на нашем дополнительном YouTube-ресурсе тоже подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну, когда-нибудь, может быть, еще в соцсетях будем стримить. Ну, а у нас там есть потоки, поэтому добавляйтесь в друзья ВКонтакте в Одноклассниках, Олег Пилюгин. Вот, Добавляйтесь, самое главное, в сообщество наше, Маяк правда по моему дали свет маяка все запутаю. перемены э -э, определенные произошли стали активно добавляться подписчики в соцсетях и на нашем основном ресурсе на ники вот не успевают или все-таки уже получили по рукам ну, по да, мозгам потому что 302 вот, уже вот 303 даже 0, -0. вот вчера 0, сегодня ну... этот самый да вот, поэтому этот самый, да, на маяке тоже добавляется, очень рады, приветствуем всех, кто который подписывается, да, очень надеемся, верим, все-таки оздоровим мы даже этот YouTube сделаем его все-таки я мудрым. Родной платформой. Да, по-настоящему русская, русскоязычной. Вот, там в этом сообществе все собрано, текстовая информация, видео, потоки выкладываются, выкладываются все материалы к потоком вот поэтому интересуйтесь смотрите исследуйте там все в одном месте очень удобно интересно текстовая информация кто хочет ознакомиться это живой журнал весь мир это я и или кто там ты и общение а, тебя тебя и Всевышнего. Всевышнего, вот, да. Радио есть наши, аудио в формате, хочет послушать первые ролики, вот, потому что их надо все-таки послушать, чтобы определиться, познакомиться с нашим э, движением, да. вот, видео, аудио, соцсети, телеграм-канал, да. в основном он нужен для того, чтобы во время потока в онлайн задать вопрос интересующий, что-то прокомментировать, а как правды заходите, да, Миш, давай. Я напомню еще Если радио не открывается Заходите, вот, открывайте плейлист активации души Там те же самые аудиозаписи Просто в ВКонтакте а, можно Ну вот или так, да ну, Я жарю, говорю, ВКонтакте все э, Центрировано, так сказать В этом сообществе Вот, Телеграм, да Ну все, и в Скайп Олег Сергеевич, 64 Через каждые два потока э, Вечерка в Скайпе для ну, кто хочет для личностного общения позадавать вопросы поподнимать темы всевозможные вот записываем регулярно выкладываем вот такие вот пироги так что у нас кстати да по идее вечерка а нет стоп не было сегодня у нас 17 -е. наверное так 374 мы сейчас закругляемся. Да, вечерка mm -hmm. теперь двадцатого первого, да, да, так что в пятницу приглашаем на вечерку. Приходите. Вот. Кто захочет, конечно, вот кому ну, конечно. хочется волшебного пендаля, приходите. Кто хочет поговорить, потому что... Получать, Вопросы какие-то да. задать, которые э, мы не поднимаем да, э, из-за узкой допустим, направленности какого-то вопроса. Ну, Для кого там может покажется что-то не узкое, а очень важное. Так что, пожалуйста, милости просим, польза будет колоссальная, уверяем вас, это 100%. Да, следующий поток тогда, раз фичерка, следующий поток тогда игровой, потому что давно не было, на маяке будет. Так, так закругляемся, вот, да, закругляемся, а то мы предыдущий стрим слишком протянули, почти на три часа получился, да. Итак, значит, традиционно человечество имеет право знать правду. Свобода воли живой души – первейший кон мироздания начинайте здравомыслить и здраво жить или продолжайте если вы уже стараетесь так жить благодарим за внимание за помощь за сотрудничество укрепляйте дух закаляйте честь наполняйтесь стойкостью это понадобится это регулярно нужно постоянно вот. даже Потому если еще не печенье перебираем. даже когда мы уже перейдем в новый мир все равно нужно будет и стойкость. Вот, в э, чем э, мы... Вот. же не попадаем сразу отдыхать, типа, надо же будет там еще, ого-го, как шевелиться. Приумножаем жизнь, возвращаем земле Матушке полете круголетием. Зло в любом виде запрещено, тотально, повсеместно, навсегда. ну, другие эти самые не будем зачитывать, потому что надо вот это, чтобы люди освоили, да, что зло надо запретить, зло и полетие полете. Вот. Четвертый кон, взаимопомощь, взаимовыручка. Вот Привеликий поклон поклоны благодарность тем, кто помогал и продолжает помогать. Поймите, все официальное всегда врет. До сих пор и будет пытаться врать. И даже те, которые вот такие вот неофициальные якобы, да, вот, а на самом деле представители демонических, бесовских, спецслужб, псевдо... или просто а -а -а этих самых. Псевдо-эти, вот, альтернативщики. Ну да, псевдо-продвинутые, задвинутые. Вот. Поэтому, опять же, аксиомы. Вот. Изучайте, проверяйте, применяйте, активируйте свою душу, если она не активирована. Вот. И будет вам счастье. Все? Да. Всего доброго. До, До добра тепла и света. Вот. Э -э встретимся обязательно. Да. Свою волю озвучили. Этот поток провели Олег, сын Сергия. И я, сын Олега, порода пелюга и белый ус. Аканик смотровой, а маяк смотритель.